Добрый день, Здрасте. у меня есть предложение. Я представляю компанию Частюля Вергейн. Мы занимаем самыми средствами любого вида и хотели бы купить у тебя рекламу, баннер на стриме, а также сделать тебя лицом, точнее очком бренда. Очком бренда. Ха-ха, тысяча -ха, рублей, смешно донат. Ха! Ха! -ха, -ха. Ух, аха-ха.